Мать, скажите, пожалуйста, каким образом а, найти предназначение в жизни? Как понять, чем мы должны заниматься? Предназначение – это очень важный аспект, и большинство людей ищут его во внешнем мире. Если мы говорим о йоге, вообще вся наша задача сейчас – раскрыть, что есть путь да, человеческой жизни, что есть путь вообще человека в человеческой жизни. Мы ведь пришли сюда из других миров проще говоря, да? и, соответственно, для чего мы пришли, зачем мы вообще здесь родились, с какой целью эта душа обрела дживу, с какой целью эта атма стала животной? это вот это и есть предназначение. Но наше эго, система, в которой мы находимся, практически переключает это высокое знание и делает его более примитивным. И говорят, что предназначение в жизни это быть врачом, быть музыкантом, быть еще кем-то. По сути, люди забывают, что они сразу являются всем. Каждый ребенок, который рождается, он рождается с определенными качествами. Он может быть целителем, потому что его каналы чистые, если он их потом не засорит. Он может быть искусным художником, поэтом, музыкантом. Действительно может быть всем, потому что он Бог потому что в нас есть все качества. И мое глубокое понимание этого вопроса. Предназначение человека ⁇ раскрыть в себе божественность. Для чего? Для того, чтобы одухотворить материальную природу. Для того, чтобы то, где мы находимся, стало божественным. И вот таким образом Творец допознает себя через каждого из нас. Это высочайшее предназначение, это цель жизни — понять, кто мы на самом деле. Сатья Саи Баба говорил о том, что есть три вопроса — откуда мы пришли, кто мы сейчас и куда уйдем потом. И поэтому задача наша на сегодняшний день — дать то понимание или знание людям, которое сделает их универсальным, Универсальность заключается в том, что в нас есть качества, заложенные свыше. И предназначение каждого человека является э, таким. Это посвятить эту жизнь аспекту божественности внутри себя. Быть в миру, но быть не от мира всего, О чем говорил Мастер Иисус. И это очень важно. Только так мы можем понять, на самом деле, какова игра вообще всего этого, да, лила божественная игра. Какова эта божественность в этой игре и какова игра в этой божественности? Только так мы сможем выйти на уровень не страдания, а отсутствия страдания, на уровень выйти сострадания. Вот это и есть предназначение каждого человека. Но если человек в этом своем большом предназначении или этой большой цели хочет быть несколько выраженным скажем так, как музыкант, как поэт, как, допустим, механик, техник, это его право. И в любом случае ребенок в детстве знает, когда ребенок мечтает о том, чтобы стать космонавтом, это говорит о том, что его душа тянется к звездам, к тому дому, в котором он действительно пребывал, а сейчас он здесь находится. Когда ребенок мечтает о каких-то интересных событиях в его жизни, да, что он станет кем-то. Это говорит о том, что в нем, в этой душе, отзываются те качества, которыми он обладает. Но со временем он либо забывает, либо ему помогают забыть. Да, это одно и то же, по большому счету. Поэтому есть йога, которая позволяет человеку вспомнить, кто он на самом деле. Мастер, расскажите, пожалуйста, как ребенку помочь не ошибиться в жизни, выбрать то, что ему более подходит по душе? Собственным примером. Помочь не ошибиться, это значит быть примером для ребенка, но этот пример должен быть очень высоким. Не нужно воспитывать детей, причинять им добро, сейчас так модно говорить, да? Нужно создать условия для того, чтобы качества, которые заложены в ребенке, они пробудились. Первое время нужно наблюдать за ребенком, нужно пытаться понять, кто пришел в вашу жизнь, кто действительно этот ребенок, каким образом он хочет жить, чем он обладает, надо наблюдать за ребенком, Не сразу воспитывать его, будучи самим невоспитанным, а наблюдая за ним, воспитывать себя, потому что зачастую дети показывают, кем мы должны быть. А через какое-то время в большинстве случаев люди забываются, и, соответственно, им так проще. И вот эта вот избитая фраза «ну, наши родственники, наши предки все так жили», мы даже не знаем, как жили наши предки на самом деле, кто были наши предки, про родители. Мы знаем, как жили наши деды и бабушки, искренне, как могли, так и жили, да, никто не осуждает, но этого недостаточно, потому что они жили так же, как и вы живете, и вы живете так же, как и они живут. Например, мои родственники, которых уже нет, они не занимались йогой, я как бы такой один в какой-то степени похож на белую ворону в своем роду. Но в родословной есть мудрецы и есть реализованные. Но это далеко, несколько поколений назад. И качество этих людей, не обязательно, чтобы они все йогами были. Качество этих людей в совокупности дает мощную силу. Поэтому сейчас существует направление о том, чтобы не забывать свой род. Да? Род — это аспект Бога на самом деле, и все это правильно, но ведь мы носители уже божественного, почему мы не раскрываем, не раскрываем это, это в себе? Потому что нас отвлекают наши привязанности, почему мы не позволяем детям или не помогаем детям раскрыть эти качества? Потому что так проще, меньше знаешь, крепче спишь. То есть отсутствие, скажем так, раскрытия наших внутренних качеств зависит именно от того, насколько мы скованы различными привязанными Конечно. Когда мне говорят, когда же самадхи? Ну когда же, мастер, когда же самадхи? Я говорю, а я спрашиваю, ну а когда вы избавитесь от привязанности? Или как вы избавитесь от привязанности? Самадхи возникнет тогда, когда вы будете способны быть совершенно свободными от течения мыслей и эмоциональной привязанности к этим формам, мыслеформам, тогда возникает самадхи. Очень простая схема. Дети часто находятся в самадхи. Я вспоминаю себя, который делал уроки, был увлечен настолько, что оказывается, 20 минут отец меня ждет, и меня звали несколько раз, я никого не слышал, потому что я был увлечен тем, что мне было очень интересно. Я выполнял домашние задания в группе «Продленного дня», допустим. Я сейчас понимаю, что это была степень высокой сосредоточенности моего сознания на том предмете, с которым я работал. Это элемент самадхи. Когда кошка видит свою жертву, вы видели, как она себя ведет? Она никого не слышит, не чувствует, не видит. Вы можете в этот момент ее пытаться одернуть, вы можете ее шлепнуть, допустим, не дай бог, или как-то отвлечь. Нет, ее концентрация полностью там, она поглощена объектом. И она находится на старте. Вот это аспект самадхи. Но дело в том, что кошка не знает об этом ничего. А раз она об этом не знает, то она не может постичь саму себя. Поэтому если мы ничего не знаем о том, как двигаться по этому пути, я возвращаюсь обратно к твоему вопросу. Это нам сложно познать, что такое жизнь, кто мы на самом деле. Поэтому знание, в первую очередь, это путь к спасению, настоящие знания. И я советую всем. Читайте книги реализованных мастеров, общайтесь с людьми, которые идут по пути, имеют опыт. Общайтесь с мастерами. Не тратьте время на пустые общения с людьми, которые ничего не знают об этом. Вы просто тратите время. Ну, как вы считаете, человек должен искать свое предназначение, прикладывать какие-то усилия для этого? Он должен искать себя, и когда он найдет себя, он найдет все. В этом будет все, это универсум. Если вы найдете себя, вы поймете, что никакого предназначения нет, вы обладаете всем. Если и говорить о том, что оно есть, это любовь. Это настоящая любовь, это не эмоции. Это чувство радости, которое далеко от традиционно известной радости. Это чувство силы, которое очень-очень отличается от той силы, которую знают сейчас все люди. Сад читанандам – вот единственное предназначение. И тогда вы действительно будете в миру, но будете не от мира сего. Вот если говорить о том, что действительно нужно, а о материальной природы – это способность помогать этому миру становиться лучше. Сейчас это звучит уже как-то утопически да, в современном мире, но знаете, что наша ДНК, наши клетки, вся солнечная система, которая является тоже клеткой глобальной системы, она вся построена таким образом, чтобы развиваться. То есть другого пути нет? Нет. Да и не должно быть, и неинтересно, какой смысл жить как амеба. Вы же люди в человеческом теле, вы пришли в эту жизнь уже… Богами. Какой смысл жить как э, человек, находящийся в сознании животного? Ну, это же смешно. Скажите, пожалуйста, а как вы осознали свое предназначение? Я не осознавал свое предназначение. Я пользовался теми инструментами, которые э, сохранились в моем э, теле храм. То есть я родился таким, каким родился, но я знал, что мне нужно развиваться. Я знал, что мне нужно двигаться, устремленность. Та сила устремленности, которая меня не оставляла в покое, мне ничего не нужно было. По большому счету я не хотел ни семью, не хотел ни общения с кем-либо. Конечно, я общался с ребятами, которые занимались практиками. Конечно, мне была интересна музыка, но в музыке я видел эту божественность. Я часами наблюдал звезды под музыку Space, к примеру. Мне нравился этот композитор, и сейчас мне нравится, я с ним знаком. Прекрасный человек – это человек, который имеет действительно космическое сознание, потому что, сохранив эту модель да, вот этой красивой музыки пространства, сохранив эту модель в современном мире, где музыка сужается до битов, и это не музыка, это просто звуки, а он сохранил эту красоту. Я считаю, что человек, обладающий элементом космического сознания. Конечно, может быть, он не является просветленным, да, или там, обладающим большим космическим сознанием, но это высокая душа. Вы говорите про Дидье Маруани. Дидье Маруани. допустим. Есть очень много музыкантов, которые действительно вот в этом направлении работают. Музыка – это связь с Богом. И если человек не, не любит музыку, то он далек. В нем есть эти качества, но получается, что он зашорен, его ум очень грубый. И нужно растопить вот этой любовью, духовностью вот этот вот шлак или, скажем, пробудить в нем огонь творчества, чтобы исправить сознание. Это очень тонкие понятия, поэтому я ничего не хотел в этой жизни, кроме освобождения. Это была эгоистическая цель, но это правильное эго, это эго направленное достижение. Не потому, чтобы возвыситься над всеми, не дай Бог, а потому что я понимал, что мне нужно, я даже не боялся, у меня не было мысли о том, что я должен себя спасти, чтобы не попасть в ад. Нет. Потому что мне задали вопрос, ты своими речами однажды, религиозные деятели, когда попросили меня пообщаться с ними, и до сих пор некоторые общаются, вот однажды мне сказали, ты своими речами в ад попадешь. А что я ответил? Если Творцу будет угодно, чтобы я находился там, да будет так. Но только если ему угодно, никому больше. Мы по дороге все собираем, но если есть главная цель, то цель, оправдывая средства, дает вам именно то, что вам необходимо для достижения этой цели. С момента постижения вы будете знать, кто вы на самом деле. Как вы можете выбрать, кем вам быть, если вы не знаете, кто вы? Если вы опираетесь на качество, я, например, люблю семечки, к примеру. Ведь многие люди часами грызут семечки под какой-то фильм. И что же мне это значит? Выращивать подсолнухи, что ли, становится становиться агрономом, который будет потом э, культивировать этот продукт? К примеру, ну это грубый пример, но это же смешно. Правильно ведь? Поэтому здесь очень важно понять. Это мое мнение. Если у человека уже есть убеждение, что в этой жизни он может быть тем-то и тем-то, это астрология, это его карма. В этой ограниченной сфере кармической жизни его, да, в этой матрице, проще говоря, которая создана не Богом, кстати говоря, а создана самими людьми и космическим диктатором. В этой ограниченной сфере существования вы можете быть врачом, у вас планеты так стоят, в принципе, близко. Вы можете быть музыкантом, если там Венера в экзальтации, прекрасным музыкантом, к примеру, и так далее. Но разве это делает вас свободными? Нет. Это всего лишь инструментарий, которым вы пользуетесь. Поэтому, когда мне задают вопрос, все-таки в чем миссия и предназначение, я говорю, достигните самореализации, тогда поймете, кем вам быть. Вы можете всем быть сразу. Универсальным врачом являются земские врачи. Вы помните, если вы не помните, может быть. Сейчас врачи ничего не умеют. Если он офтальмолог, он не может снять головную боль. Он не может снять боль в абдоминальной, скажем так, сфере, да, он не может сделать ничего, потому что он офтальмолог, он говорит «идите к другому врачу». А зачем такой врач нужен? Когда у человека, допустим, есть необходимость или нужда в помощи, ранее врачи, которые действительно врачами были, они даже больше целителями были, они знали очень много, они могли помочь в разных сферах, пусть не во всех. Но станьте такими врачами жизни. Станьте такими целителями в жизни. По чуть-чуть знайте обо всем. Не нужно знать все до конца в одном направлении. Знайте во многих направлениях все. И пользуйтесь, помогайте этому миру себе в первую очередь. Поэтому я считаю, что лучше всего изучать по чуть-чуть все. Тогда вы станете более универсальны. Но самая главная цель это достижение освобождения. С момента, когда вы станете свободны, вы будете свободны делать все, и у вас появится знание настоящие знания. Спасибо большое, мастер. Всех благ.